Мы начинаем нашу очередную дискуссионную панель под названием «Путинская история, путинская война с историей, альтернативная реальность от Средневековья до наших дней». И прежде чем мы начнем обсуждать этот вопрос и дискутировать о нем, я хочу просто определиться с предметом. А есть ли действительно эта война с историей? И если есть, то как она ведется? Игорь Борисович, вам первое слово. Так, сейчас окажется, что он работает, как ни странно. Да, все эти вопросы очень широкие, попробую как-то их конкретизировать. Для того чтобы понять, происходит ли война с историей или нет, нужно хотя бы немножко обратиться к прошлому. Я должен сказать, что как бы тоже не очевидно, в исторической России была цензура. в основном это было повторение прусской цензурной инструкции, но она запрещала атеизм. но например, цензура исторических работ была абсолютно недопустима. Историки в России работали совершенно свободно. И поэтому до сих пор читаем то, что написано 150 лет назад. И Ключевского, и Соловьева, и Крамзина, конечно, кое-что может добавить, уточнить. Но они писали честно, они писали то, что они думали. Приход к власти, большевистский вооруженный переворот, привел сразу к ведению цензуры. Тут же были закрыты ряд газет буквально на следующий день. И довольно скоро появилась тотальная цензура, которая обычно называется коммунистической идеологией. Коммунистическая идеология запрещала все типы мышлений, все концепции, все модели реальности, кроме одной. Одной, которая утверждала, что победа коммунизма неизбежна, мы строим коммунизм. Это привело, конечно, просто к уничтожению истории. Как известно, Ленин закрыл все гуманитарные факультеты русских университетов, они исчезли. К истории вернулись после прихода Гитлера к власти, который запел о национализме. И Сталин подумал, надо нам не отставать. И с 1934 года выводилось преподавание истории. Значит, почему история, вот эта официальная история в кавычках, мне не показать, у меня руки заняты, вот почему эта официальная история вообще не является историей, она по ошибке, по недоразумению называется историей. Несколько аргументов. И это, это конечно, не Путин, это намного раньше, хотя и не бесконечно раньше. Но кто-то... Наверняка в этом зале есть люди, да, собственно, это банально, есть люди, которые знают, что наши физики совершили какое-то открытие, наши химики, биологи совершили какое-то открытие. А совершала ли когда-нибудь официальная наука, историческая, какое-то открытие? Нет, никаких открытий, официальная история не совершала, и совершать не может, потому что у нее другая задача. У нее задача в том, что когда приходит новый генсек или президент, он дает указание. Вот так вот напишите учебник, вот так напишите, они и пишут. Поэтому это квазинаука. Другой аспект отсутствия истории заключается в том, что история советская постсоветская постоянно переписывается. Ну, как бы святая тема ⁇ Великая Отечественная война. Да? Количество погибших в войне пересматривалось 7 раз. Но ну, с 7 миллионов до 42, а потом пошло назад. Но можно, кстати, сколько американцев, сколько англичан погибло во Второй мировой войне, никто не пересматривал. 400-404 тысячи человек. А сколько в нашей стране это и еще будут пересматривать, потому что это все ⁇ это мифология. Другой аспект, который делает невозможным существование нормальной истории, это заключается в том, что язык, на котором описывается история, он является совершенно мифологичным. Вот нельзя построить хороший дом из кривых кирпичей, не получится. А как строить теорию из ключевого термина социализм, если в СССР никогда не было социализма? Социализм ⁇ это очень просто. Кстати, ни один студент никогда не ответил на вопрос, что такое социализм, хотя это самое частотное понятие. Социализм ⁇ это отсутствие эксплуатации. Это когда человек все, что сделал, все, что заработал, все получил. В Советском Союзе был, была эксплуатация гораздо выше чем в странах Запада. Впервые об этом написал никто иной, как Лев Троцкий в книге «Преданная революция», а потом Михаил Михайлов, Джиллос совершенно замечательная книга Васленского «Номенклатура». То есть, э, знаете, это напоминает анекдот, когда старик говорит своей старухе, «Слушай, то, что мы с тобой принимали за оргазм, было на самом деле астмой». То есть какой социализм, если гулаг, депортация… Игорь Борисович, я прошу прощения, я все-таки прошу укладываться в… Диапазон 5-10 минут, и прошу вас побыстрее перейти к основному вопросу, который задал. Ну, да, хорошо, тогда я, по крайней мере, этот пунктик закончу, а потом перейду к... То есть все это говорит о том, что из кривого языка нельзя построить правильную теорию. Наконец, в СССР по сей день существует то, что историки называют архивным гулагом, то есть масса фактов, документов раск... закрыта в Европе и в Америке практически во всех странах все документы Второй мировой войны открыты. У нас победители, нам тем более надо было бы рассказать, как это все было, у нас все закрыто, и до сих пор, до сих пор гордятся, когда про Подольских курсантов вот недели-две назад опубликовали документы с гордостью, слушайте, прошло сто лет с начала войны, от кого скрывали. Вот. Ну и наконец, последний тест, который показывает, что, с моей точки зрения, по крайней мере, войны нет, то есть истории нет, это то, что, э, это то, что происходит смена фундаментальных концепций советско-постсоветских. Здесь еще немало людей, которые помнят, 7 ноября всегда в городе вывешивали плакаты «Великий октябрь – главное событие 20 века». Сегодня их уже не вывешивают, а вывешивают «Великая победа – главное событие 20 века». Что, почему, как? Вот. вот это привело к тому, пока последняя фраза, что э, официальная история не представляет интереса, и в нашей стране с момента введения коммунистической цензуры возникла альтернативная социальная мысль, которая и пишет историю. Спасибо большое. У меня вопрос к академику Пивовару. Вы нас слышите, во-первых? Мы вас тоже слышим. Скажите, пожалуйста, вот... По возможности коротко можете ответить на такой же вопрос. Идет ли сейчас в путинской России война с историей? Если идет, то какими методами? И что это за альтернативная реальность должна быть построена вместо этой истории? Хорошо. Спасибо, что предоставили слово. Я свое выступление назвал так. Конец истории. Восклица... Вопросительные знаки. Ну, понятно, что это аллюзия на известную работу Фрэнса Факуяма, американского политолога «Конец истории более 30-летней давности». Когда он говорил, что мировая история закончилась, победа либеральной демократии, и все, больше ничего не будет. Ну, вот я беру эти слова, значит, Факуяма, чтобы попросить нам взгляд. И попытаюсь ответить, что в и на ваш вопрос. Нам плохо слышно, Юрия Пивоварова, Юрий Сергеевич, можете чуть погромче, я еще технических угу. специалистов попрошу увеличить звук. Угу. Но если не слышно, вы скажите, чтобы да. я просто Он не так рад. Лучше. Вот говорят, история не повторяется. А история то и дело, что повторяется. Вот в сегодняшней такой тревожной для историков ситуации мне вспоминаются 30-е годы прошлого века. 15 мая 1934 -го года выходит постановление о преподавании гражданской истории в школах ССР. А в 1936 году публикуется письмо Сталина, Жданова, Кирова Рецензии на учебники по истории СССР, инструкция, как преподавать русскую историю. На вооружение берется русский национализм. Он необходим Сталину для легитимации своей власти. Ему не хочется быть наследником революции, стихии разрушающей. и дикта Диктатор чувствует себя строителем и потому выбирает новую линию предшественников, русских царей и кризис, собирателей и строителей могучего государства. Дается сигнал к разгрому исторической школы Покровского. Покровский один из первых историков-марксистов и большой образовательный научный начальник 20 го года в Советском Союзе. История России, которая с 2017 года пересматривалась с точки зрения классовой борьбы, это вот и есть заслуга, в кавычках, Покровского, ныне трактуется как процесс создания сильного государства. В центре внимания по-прежнему народному Покровскому он хотел освобождения, а у Сталина сильной Тогда же, в начале 30-х годов, я это все вспоминаю, думая о сегодняшнем дне. Тогда же, в начале 30-х годов, фабрикуется дело истории. Академику Сергею Федоровичу Платонову, это питерский историк известный, центральной фигуре заговора историков-монархистов, фабрикуется дело о том, что какие-то там историки-монархисты устроили заговор. Вменяется смещение акцентов в работах о смутном времени. Раньше воспевал Минина и Пожарского, а теперь Скопина призвавшего шведов. Скопил Шуйский – это времена сводки талантливый русский полководец молодой. Это объяснялось тем, это вот смена акцентов, то, что, что Платонов якобы пытался организовать интервенцию в Германии в СССР, в Швеции в Германии в Ринск. А иначе зачем он ездил в эту страну и беседовал с тамошними историками? Если можно погромче, технические специалисты, просьба, можно увеличить звук? Очень сложно потом вести дискуссию, если мы не слышим... Выступающего. Ну, я говорю, насколько могу, громко. Одновременно он поручил академику Тарве, известному франковиду договориться с Францией, чтобы она помогла немцам авиации. По Версальскому договору у них не было авиации. И в результате совместных франко-германских действий советская власть будет уничтожена. Восстановлена монархия. Платонов станет премьер-министром, атарным министром, а министром национальных дел. Военным министром назначался Габуев, историк, бывший полковник царской армии. Дело в том, что. В одной из своих работ он раскрафиковал бездеятельные выжидания декабристов на Сенатской площади. Разумеется, этого для чекистов было достаточно, чтобы утверждать, что заговорщики планируют сделать его военным министром. Совершенно неожиданными были обвинениями методологического характера. Наряду с тривиальными и ритуальными изменами марксизма и ревнинизма, непониманием марксизма и винизма, были и диковинные, к примеру, профессор Бахрушев в Москве, в музее Бахрушев уходил в областную историю с целью не отвечать на основные вопросы современности. Безусловно, это коварное лидичество. Вот такая была история с историей в 30-е годы. Когда-то, когда я читал материалы дела историков, обвинения, выдвинутые против них, казались мне чудовищными, нелепыми, фантастическими. Думалось, как повезло моему поколению, что в наше время такие дела, такие обвинения невозможны. Но оказалось, рано радуюсь, возможно. Сегодня мы как будто вернулись в ту эпоху. У всех на памяти старания власти навязать определенные учебники истории с определенным ее пониманием. Вновь на повестке дня оказались инструкции, как преподавать русскую историю и как ее трактовать. То или иное отношение к смуте или восстанию декабристов может вновь послужить основанием для преследования истории. Имеются исторические персонажи и события, опасные для изучения. К примеру, Александр Невский, Иван Грозный, его, правда, пока еще подтягивают, к Смута, Петр Первый, особенно светил ведущего Евгения, Отечественная война 41 45 годов и так далее. А начиналось все со строгих окриков. Нельзя переписывать историю. Те, кто это делает, фальсифицируют ее. Кстати, так уж и нельзя. Крупнейший историк 20-го столетия Армурд Тойнги отмечал, невозможно написать историю за еще не родившиеся поколения. Родятся, вырастут, сами напишут. И как не переписывать? Игорь Чубайс говорил уже о том, что сначала нам говорили о потерях 7 миллионов человек, я, правда, знаю цифру 8, но это не имеет значения. А сегодня же утверждают, что более 42 миллионов человек – это слушание в Госдуме 17 марта 2017 года. Разве новые цифры потери не предполагают нового взгляда на войну? Тут я, поскольку уже было сделано замечание предшественного рапорта, я пропускаю... Некоторые для меня интересные сцены. И, значит, опять о переписывании истории. Мы обречены на это. Как говорил уряд Нобелевской премии по поэзии Томас Стернсель, вот американец, живший в Англии, прошлое точно так же видоизменяется под воздействием настоящего. Прошлое точно так же видоизменяется под воздействием настоящего, как настоящее испытывает направляющее воздействие прошлого. Это не какая-нибудь такая вот шуточка. Это, это, это действительно так. Последние годы споры об истории достигли весьма высокого уровня интенсивности. На самом деле, не споры об истории, в первую очередь. Это способ политического самоопределения в обществе, где нет политики. Подтверждение этого отношения, отличное господствующему, к тому или иному историческому персонажу к факту, рассматривается как политическая девиация и карается соответствующим образом. Более того, в последние годы принят ряд административных мер, чтобы... Борьбу против истории, истории сделать системной, правильно организованной и из идеологической сферы перевести в уголовно-правовую. Об этом прямо заявил председатель Следственного комитета Бастрыкин. Мы должны препятствовать, как я цитирую, искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами. Видимо, этот шаг был, видимо, первый шаг вот в этом направлении был сделан в 2009 году созданием комиссии по противодействию попыток фальсификации истории истории России истории, ущерба интересам России. Но наиболее активная деятельность приходится на последующие годы. В 2012 году создается Российское историческое общество, которое существует поныне и пытается контролировать значит, исторические исследования. В 2012 году 2012 год объявляется годом российской истории. В 2013 году создается телевизионный канал «История». И тогда же в 2013 году опубликуется проект стандартного, стандартного нового школьного учебника. В 2021 году происходит уничтожение мемориала, процесс пока еще, результат мы не знаем. А историческая правда в кабачках, становится конституционной нормой. В 2020 году в предсредственном комитете Российской Федерации появляется штаб по расследованию преступлений связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории отечества, а также предотвращением искажений исторических фактов. Кроме того, штаб обязан оберегать вот эту самую историческую правду, которая стала в 2020 году традиционной нормой. 30 июля этого года указом президента Российской Федерации в чрезвычайном комиссия комиссии по историческому просвещению, не говорилось в Ей поручено организовать планомерные и наступательные, планомерные и наступательные я цитирую и читаю «мнамерный и наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории». Предполагается проведение контрпропагандистских мероприятий. За них отвечает МИД, Совет Безопасности, ФСБ, МВД, Следственный комитет, Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество. Заметил, что ни Академии наук, ни МГУ в списке, Контрпропагандистов нет. Видимо, не доверяют. А там, кстати, находятся основные исторические кадры страны. И так была убеждена в том, что фальсификация истории имеется. Но откуда это известно? И что это такое? Как, впрочем, это понимает... то, что понимается под историей? А что такое историческая правда? Немного зная ситуацию в современной российской социо-гуманитарной науке, могу сказать. Быть сегодня верным исторической правде – это соответственно последнему указанию из Кремля. И по поручению оттуда менять позицию. Главное угадывать, что от тебя хотят услышать. Назвать 30-е годы сталинской модернизации значит, оставаться верным исторической правдой. А эпохой тотального террора ну, например, фальсификатором, таким образом, штабу, при Следственном комитете и межведостной комиссии придаются функции инквизиции искать и выжигать ельцы. В рамках христианского вероучения инквизиторы исходили из факта первородного греха, что вполне могло привести к ельце, по их мнению. Спрашиваю, какой первородный грек обнаружил у историков нового инквизитора? И как можно предотвратить искажение исторических фактов. Откуда официальный инквизитор узнает, что профессор Х или доцент У задумали исказить? Как проникнуть в их замысле? И кто окончательно определит, что искажение, а что нет? Ответ, наверное, такой. Соответствует это или нет исторической правде? Презумпция же виновности, которую получает теперь юридическое выражение, обязательно предполагает наличие злобных намерений у историков. Кстати, интересно, как обстоит Юрий Борис... Сергеевич, я прошу прощения, но у нас еще три спикера, которым нам нужно уважить и дать им слово. Поэтому Хорошо. я прошу вас постепенно заканчивать. Хорошо. В России вновь горе от ума. Вновь ключевое понятие Родины подменяет понятие власть. Это слова Владимира Намовка. <coughs> если большевики утверждают свою монополию на истину, то сегодняшние властители на историческую правду... В Брежневские времена людей, критиковавших советскую власть, квалифицировали как психические больники. Разве нормальному здоровому человеку может не нравиться советская власть? И упрекали, встанчившие дома, психушки. В настоящее время свободномыслящим историкам грозят уголовным наказания. Когда-то, более 500 лет назад, Иосиф Волновский, один из главных деятелей русской церкви, сказал, «Мнение есть падение. Его наследники, духовные наследники, полагают падением свободное историческое мнения не соответствующие сконструированной ими исторической правде. Юрий Сергеевич, прошу заканчивать, потому что у нас всего час, и скоро мы уже половину от этого часа потратим на первичное выступление только. Хорошо, я хотел бы еще обратить внимание на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в российском историческом сознании. Нередко либеральные эксперты говорят, по сути, то же самое, что и про прокремлевские. Расходятся лишь цены? То, что для одних хорошо, то для других плохо. Но все как бы, уверены, не все вот эти вот некоторые либеральные, уверены, что вот авторитаризм, дефицит свободы, свободный, экспансионизм всегда были определяющими развития для русской истории. Но для либералов это, так сказать, горе, для членов изборского, скажем клуба это большая радость. Я подпускаю опять большой курсу. Я прошу вас резюмировать. Вы можете вот в конце сказать суть главную? Суть главную, я могу, наверное, сказать, для себя суть главную. Если несколько лет назад псевдоисторическая легитимность строилась на войне, плюс Александр Невский, плюс еще кто-то, теперь происходит освоение всего русского исторического пространства. Иван Грозный, как великий Александр Третий. Чем меньше права, тем больше истории. Короче говоря, великие победоносное прошлое против человека и конституционализма. Когда-то Бердеев сказал, что русская география сделала русскую историю. Используя его образ, скажем... Русская история в кремлевской редакции съедает русское право. Заметим также, что сама Конституция через кучу кремлевских поправок <coughs> из основной нормы жизнедеятельности общества превращается в иллюстрацию священной русской истории. Более того, Конституция становится источником и юридическим направлением истории как инструментом управления Россией. Спасибо большое. Да, ну я, к сожалению, треть того, что хотел сказать, сказал. Да, но, ну, к сожалению, у нас, у нас есть регламент, мы должны его исследовать. Скажите, пожалуйста, вот я хочу спросить остальных гостей, а есть ли среди нас, среди вас точнее, тот, кто не считает, что путинский режим ведет войну с историей? Иван, ты мог бы как бы в качестве антитеза высказаться нам на выступление предыдущих ораторов? Да, я постараюсь и постараюсь максимально коротко. Но, во-первых, я считаю, что это, конечно, не война с историей, а война за историю, потому что происходит приватизация истории. Просто это другой термин, первое. Второе. Я не считаю, что э, речь идет о попытке скажем так, фальсифицировать историю в чистом виде, потому что не истории их волнует. Юрий Пироваров очень правильно сказал, речь идет о политическом действии. И я сюда добавлю второе. Речь идет о религиозном действии. К сожалению или к счастью, в России вторая середина, точнее, XX века превратилась, по сути дела, в гражданскую религию. Гражданская религия вокруг победы во Второй мировой войне, точнее, в Великой Отечественной войне, как в советской историографии, значительная часть населения является, скажем так, де-факто адептами этой религии. С этой точки зрения сравнение с инквизицией абсолютно правильно, потому что речь идет о религиозных действиях. Я хочу коротко, я очень извиняюсь, все-таки напомнить о том, что сейчас происходит в России с мемориалом, мне кажется, что это принципиально важно, и это должно здесь прозвучать. И мы должны поддержать общество-мемориал, которое, собственно, находится на грани запрета, ровно за то, что нарушает монополию власти на э, трактовку не только истории, а на трактовку будущего, потому что через эту историю интерпретируется российское будущее. Точнее, Россия лишается будущего, и власть стремится убедить граждан, оставаться в прекрасном настоящем. И поэтому история как таковая вообще выносится за скобки. Все, что происходит там, и тут можно согласиться с Юрием Пивоваром, но это никак не война с историей, просто потому что история никого в этом контексте не интересует. Любые интерпретации носят либо политический, либо квазирелигиозный характер при этом государство не управляет, и это очень важно, этой новой религией, но стремится максимально ее модифицировать под свои политические нужды. Опять-таки, это политическое действие, но тем не менее. И я думаю, что если коротко резюмировать еще раз, это не война с историей, это война за историю, за то, чтобы ее переписать, использовать в качестве политического действия, и за то, чтобы оставаться в рамках гражданской религии, которая складывается в обществе, предво быть предводителями этой религии, жрецами этой религии, и это требует создания вот тех самых комиссий, инквизиции и так далее, а, потому что интерпретация истории оказывается э, квазирелигиозным и политическим действием, собственно, которое и дает власть. Легитимация современной российской власти осуществляется через эту квазирелигию. Спасибо. Когда ты говоришь о квазирелигии, ты имеешь в виду культ 9 мая, как я понимаю, да? Да, да. я имею в виду культ 9 мая. Я, например, делал небольшое исследование сейчас. Культ Георгиевской ленточки искусственно в этот культ привнесенный РИА новостями и пиарщиками кремлевскими. Но, тем не менее, этот культ уже тоже зажил сам. И можно наблюдать на российских кладбищах эти ленточки, повязанные на могилы. Это сложное сочетание традиционных православного язычества, я бы его так назвал, культовых действий, собственно, отдельных элементов истории, отдельных элементов политики и... Культа мертвых и культа Я не могу сведиков. тебе задать уточняющий вопрос, поскольку я из дискуссии в интернете знаю, что ты к этому культу, ну или, по крайней мере, точно к празднику, относишься терпимо. Можно вкратце буквально двух слов? Почему? Я думаю, что да, потому что, во-первых, многие считают, что это культ искусственно созданное, навязанное общество. Я так не считаю. Если он в обществе сложился, значит, к этому сложились, скажем так, исторические обстоятельства. Так есть, это данность, и значительная часть общества без всяких а, принуждений и отнюдь не из соображений, там, не знаю, превосходства над кем-то или ненависти к кому-то придерживается этого культа. Культы предков существуют во многих странах, не знаю, никто не выступает против условно-конфуцианского близкого к культу предков квазирелигиозного мышления в Китае, даже Коммунистическая партия Китая, и никто не борется в Японии нет, с существующим там около синтоистским культом предков. И в России вот так сложилось, что он тоже теперь существует. В этом нет ничего плохого, нам надо просто понять, что он существует, и его наконец начать принимать, анализировать и не считать этих людей, ну, то есть не, не называть этих людей мракобесами только за то, что они верят в то, что верят, э, потому что как бы, в этом нет никакой вины, как может быть вина в э, рели... Мы знаем, что свобода религиозных убеждений <соценно> провозглашена в Российской Конституции, <соценно> в конце Хороший, концов. Да? Хорошо. Вот, да. а, ты знаешь, у меня есть что ответить, но у меня нет времени на это, к сожалению. Поэтому я вот увидел, что Григорий Амнуэль, он как-то скептически очень отозвался вот на твое последнее высказывание о культе победы, вы могли бы <с пояснить, в чем ваш скепсис и почему? Ну, я попробую вообще придерживаться темы того, что было заявлено. Но начну с этого, с удовольствием. Ну, просто культ победы – это одна из ключевых точек вот этой или 9 мая действительно праздник, который праздновали все. В Европе и далеко не только в Европе, а во всех странах, которые участвовали во Второй мировой войне. И всех странах, которые были участниками антигитлеровской коалиции, которые одержали победу над странами Оси и ее союзников. А почему это праздновали? Праздновали бы простые люди не победу оружия и не победу одной идеологии или многих идеологий, как какой-то конкретной, другой идеологии. Люди праздновали то, что с этого дня у них появлялось намного больше шансов дожить дальше. Заканчивалось массовое уничтожение, и это и являлось праздником. Поэтому э, существует... Э, более того, но, извините, Сталин... Извините, но, более, смотря, более смотря того. смотря для кого заканчивалось. да? да. Более того, для всех... Для всех, потому что и у немца, и у француза, и у русского, и у еврея, и у поляка, у любого человека шансы жить становились выше, чем они были на день раньше. И Вы? это был действительно праздник людей, праздник со слезами на глазах, как это говорилось, потому что это действительно был день траурный. И, кстати, Сталин это понимал именно поэтому. Праздник, как выходной день с парадами и со всеми прочей шумихой, появляется в Советском Союзе в 65 году. Да. А при Сталине его вообще практически нету. Это день памяти, ровно так же, как существует день памяти в день окончания Первой мировой войны, а не праздник. Это день памяти. И в данном случае противоречия я между тем, что вы говорили, совершенно не вижу. И противоречие а, с теми, ага. кто прошел через эту войну. Потому что лучшие писатели любых народов, и немецкие писатели, и советские, и польские, и так далее, они, вот те, кто прошли войну, описывают ее совсем не так, как те, кто сидели в тылу или кто сочинял ее после этого. И фильмы, и все прочее в искусстве было именно таким. Потому что это страшное страдание по обе стороны а сторон было намного больше, чем две. Вот что касается этого. Почему, теперь прямо переведя к тому, чем, что поставлено у нас основным вопросом, почему Путин действительно борется с историей и уничтожает? И на самом деле начал эту борьбу буквально с первого практически шага, сев в президентское кресло. Не имея идеологии, политической идеологии, нужно все равно было искать фундамент для построения того государства, которое ему и окружающим его людям было интересно. Первая попытка, если вы помните, была примирить э, и построить это на ситуации примирения белых и красных. Из этого ничего не вышло. Памятником этого является только табличка, на могилах, перенесенных из Парижа и других европейских городов на донское кладбище, где написано, что за этими могилами ухаживает Владимир Путин. Больше ничего от этого не осталось. Второй попыткой было объединение страны под символом Юрия Алексеевича Гагарина. Но поскольку сегодня ни среди присутствующих в этом зале не боюсь, что нету за узким кругом специалистов космических технологий, Никто не назовет, кто сегодня там летает. Космос стал таким же обыденным делом в нашей жизни, как э, в 70-е годы стала авиация, хотя в начале века каждого летчика знали в любой стране просто как национального героя. Э, это тоже. И вот тогда идет приход именно ко Второй мировой войне, потому что больше приходить вообще не к чему. И тут э, подчиняются. И берутся на вооружение все то, что было наработано советской э, философией, историей, историографией, политологией и, прежде всего, советской пропагандой. Идет подмена национал-социализма на термин «фашизм», которого в нацистской Германии не было никогда, и фашистской партии там не существовало. Идет подмена концентрационного лагеря аушвиц биркинау на лагере «Осшвенцем». Который ни, один, ни на одном немецком документе не существует такого лагеря, потому что для человека, говорящего по-немецки, произнести слово с тремя щепящими – это крайне сложно. Я уже не говорю о некой все-таки закрытости этого места. Почему-то мы не переводим слово «беркинау» в Березово. Но это очень удобно, потому что слово «ошвенцам» Отношение не к городу, практически равному исторически, городу Москве по времени основания. Это подмена, удобная для того, чтобы в том числе проводить свои нападки на Польшу и на историю Польши. Потому что вам в многих умах, благодаря в том числе российскому телевидению, есть термин. Вошедший. И не только в России. Товарищ Обама тоже такое себе позволял, сказав, что концентрационные лагеря были польскими. Потом извинялся. На российских каналах у этого никогда не извиняются за подобные высказывания. То, что происходит сегодня, та зачистка внутреннего ситуации в России, она тоже связана абсолютно с этим. Совершенно правильно было сказано. Борьба с мемориалом и закрытие мемориала, а перед этим борьба с историком Дмитриевым, борьба с академиком Пивоваровым, который вынужден с нами общаться по телевизору. А в России у него и этой возможности уже нету практически совсем, потому что он не может там быть по фабрикованному делу. Вот. А именно академик Пивоваров является настоящим историком, в отличие от орденоносных академиков, которые замечательно целуют ручку тому, кто, их зас... кто им заказывает новую историю военно-истерического общества России. Вот в чем проблема. И те чистки, которые сейчас идут, которые наполняют этот зал и наполняют Европу и мир бывшими гражданами России и Советского Союза. Это планомерная ситуация, потому что зачистки и в сталинское время, в 30-х годах, о чем говорилось вчера, проводя сравнение 1938 года и так далее, это зачистки, которые следовали прежде всего по национальным группам, по конфессиональным группам. И они следовали, как только было принято в очень узком кругу наверху решение о том, что война будет внешняя. Потому что больше всего в историографии, в том числе Второй мировой войны, мы боимся трех букв РОА, РОА. И это мы до сих пор не хотим ответить на вопрос, как получилось так, что более миллиона советских граждан, не считая русских иммигрантов, которые были в Европе, воевали по другую сторону фронта. Это беспрецедентная ситуация в истории любого, всех войн человечества. Но ответы на этот вопрос – Путин боится. Россия путинская боится. И если мы хотим противостоять этому, то мы должны давать в том числе ответы на такие вопросы. Поэтому все то, что сегодня делается, это действительно борьба и с историей, но с историей не только прошлого. А, к сожалению, это очень опасная борьба с историей будущего. Спасибо большое. Игорь Борисович, я помню про вашу реплику, но я прошу прощения. Um, да, у меня действительно я, подождите, период. пожалуйста, секундочку. Я, я вам дам еще слово. Дело в том, что, во-первых, у меня тоже есть две ремарки. Первая относится к выступлению Ивана Преображенского. А память о предках – это наверняка хорошо. Но почему-то в данном случае она уж слишком избирательна. Мы очень хорошо помним предков, павших во Второй мировой войне, но почему-то не хотим ну, вспоминать предков, павших, например, во Вторую Отечественную в общем-то, большую, грандиозную войну. А, а что касается вот вашего замечания, Григорий, по поводу того, что было остановлено массовое убийство, да, для, ключевых, для представителей ключевых наций, участвующих в войне, самых крупных, оно было остановлено, но я думаю, что бойцы РОА, украинской повстанческой армии, лесные братья Литвы и поляки, могли бы усомниться в ваших словах. Я говорил о массовом, потому что при всем уважении ко всем вам перечисленным, и еще можно было бы продолжить этот список. Тем более, что ну, как минимум на Японии. Да? Да, да. Как минимум до сентября его можно продолжить куда сильнее. Все-таки основной фронт, где был гибель массовая, в том числе людей из стран очень далеких от европейского лагеря и Новой Зеландии и Австралии. Это Европейский фронт войны. И он 9 мая прекратил свое существование. Да, Согласен. Так, Игорь Борисович, буквально Там короткая нет, да, ремарка. Меня... И я передаю слово надолго да, нашему снимаю. самому обделенному, самому задумчивому сейчас спикеру Дмитрию Савину. У меня действительно короткая реплика. Я просто как бы обратиться к выступавшим. Считаете ли вы, что как бы акцент окрас? 9 мая меняется, если вот учесть то, что уже прозвучало, миллион сто тысяч человек, власовцев, воевал против собственной власти, 400 тысяч это УПА, украинско-повстанческая. И к этому еще добавление. Из тех, кто воевал за мемуары Николая Никулина, это единственная, самая правдивая книга о войне, который воевал реально и писал, он ну, например, в его книге такая, это мемуары, такая фраза, если бы все командиры корпусов, армий и фронтов были бы агентами третьего рейха, то и они не причинили бы такого вреда, который причинили красные командиры. Запомните это навсегда. Я единственное, что хочу тебя поправить, есть книга «Проклятые и убитые», которой название намного больше Виктора Астафьева, который прошел войну в рядовых от первого да, до последнего такой. дня. А? Так, я, я прошу прощения, мужчины, я прошу прощения. У нас есть Дмитрий Савин, у которого, насколько я знаю, существует своя цельная концепция того, что вообще происходит в России и в политической сфере, и в экономической, и, наконец, в идеологической. Дмитрий, вот услышав все сказанное, что ты можешь добавить от себя? Наконец, идет ли эта война история с историей? Почему и зачем? Ну, в первую очередь, уважаемые господа, друзья, коллеги, уважаемые оппоненты, рад вас приветствовать. И по большому счету, очень много из того, что нужно было сказать, на мой взгляд, уже сказано, но некоторые вещи хотелось бы тезисно и контрастно, так сказать, подсветить. Первое, на мой взгляд, оно же главное, что нужно учитывать, что когда мы говорим про гособразование Российской Федерации, мы должны понимать, что это не есть продолжение исторической России – это по высказыванию известного монархического классика, знаете ли, раковая опухоль, выросшая на теле Ивана, не является Иваном. Ни Советский Союз, ни Российская Федерация в этом смысле не являются Россией. И нынешняя государственность Российской Федерации это даже не то, чтобы правоприемник Советского Союза, это по сути потерявший часть территорий, проведший либерализацию и осуществивший ребрендинг Советский Союз. Потому что в противном случае Российской Федерации пришлось бы заново вступать в ООН, заново получать место в Совете Безопасности и так далее. То есть это СССР. И с точки зрения правящего слоя, по всем показателям, это вот такой кусок СССР-кусок. Так можно было бы охарактеризовать Российскую Федерацию. И поэтому то, о чем уважаемые коллеги говорили, что дядя Вова, дорогой уважаемый Владимир Владимирович, потыкавшись в разные места, в конце концов вырулил на советскую идеологическую стезю, это было абсолютно естественно, потому что неосоветская государственность выруливает на единственно возможную для нее мейнстримную дорогу. И дальше встает вопрос моральной легитимации. Вот уважаемый коллега говорил о том, что, что такое социализм. Социализм в пересказе с языка кабинетных болтунов на язык черного передела очень простая идея, как это было в 2017 году. «Дорогой товарищ рабочий крестьянин, зарежем маму, зарежем папу, но через два дня магазины будут бесплатные». Зарезали. Магазины бесплатными не стали. Первая пятилетка, вторая пятилетка, коллективизация, война. Бесплатных магазинов нет, само собой. И тут уже самые, так сказать, дубовые мозги начинают сомневаться, а правда ли будет. И тогда потребовался идеологический костыль. И именно по этой причине в брежневские времена появляется то, что, на мой взгляд, правильно назвать культом 9 мая. Потому что именно культ 9 мая позволял личные семейные привязанности связать с лояльностью к режиму. Нужна была подпорка сгнившей коммунистической идеологии. Что случилось впоследствии после формального распуска СССР? После формального распуска СССР остался один вот этот костыль 9 майский, на котором, собственно говоря, Владимир Владимирович и же с ним скачут вперед. И в этой ситуации все их последующие действия абсолютно логичны. Они не могут от этого костыля избавиться, потому что иначе возникнет вопрос, а по какому праву вы управляете страной? Вас кто-то избирал, вы монарх Божией милостью, вы Далай-Лама, вы кто? Нет, мы наследники победителей. Вот их единственный ответ. Поэтому за этот миф они будут держаться крепко. Поэтому им не нужны ученые-историки, им нужны политруки. И если мы будем понимать, что им нужны политруки, то все станет на свои места. Они, собственно, этих политруков и готовят. И, исходя из этого, перед нами встает простая задача. Мы видим, что сформирован был этот пропагандистский миф. И мы, если мы действительно хотим э, освобождения России и всем ее народам, мы должны что-то сделать для того, чтобы этот миф демонтировать. Ну, а рецепт здесь простой, потому что тьма. Э, свет не боится тьмы. Тьма убегает от света, и, соответственно, бороться с этой пропагандой можно исторической правдой. В том числе, вспомнив, например, такие термины, которые были в ходу у старой русской иммиграции: Не Великая Отечественная война, но Советско-Германская или Вторая Гражданская. Когда мы, наконец, высветим ясно эту величайшую трагедию русского народа, что у русских, так же, как, например, у латышей, в той войне были свои герои по обе стороны фронта, но не было своего флага и своей государственной юрисдикции. Все это предстанет несколько в ином свете. Но для того, чтобы так поступить, конечно, нужна определенная политическая воля и последовательность. Иначе мы снова окажемся в этой гнилой парадигме 20-го съезда КПСС. Что до такого этапа советская власть хорошая, а потом она стала плохая. Ну и, соответственно, приедем собственно, туда, откуда и уехали. Да, Гри Григорий, мне хочешь что-то добавить или возразить? Од одну маленькую буквально поправку. Да, с одной стороны, действительно, своего флага не было, потому что это был красный флаг, а он так же, как советский герб, охватывал весь мир. Но русская освободительная армия на Кокардах и все это имела тот самый триколор, под которым сегодня Россия живет. И в этом еще одно доказательство полной фальсификации, потому что они воевали именно под этим флагом, но по ту сторону фронта. Да. Дмитрий, я не могу не задать тебе вопрос, я знаю твою концепцию, ты ее сейчас повторил, но есть случаи в конкретной бесправно применительной практике преследования за историю, так скажем, за трактовки истории. Например, известный случай, когда человека привлекли за сомнение в положительности персонажа, который точно не является советским. Я говорю об Александре Невскому. Такой случай в России был, он был недавно. Насколько я знаю, было заведено дело, человек был вызван на допрос, ну и вообще у него были всяческие неприятности, потому что он назвал Александра Невского ордынским коллаборантом. А как это монтируется с твоей концепцией? А ты, собственно говоря, уже здесь дал ответ. Понимаешь, вот сейчас миф формируется очень четко, что есть силы света силы тьмы. При этом силы света, так получается, возглавлял товарищ Сталин. Вот. И когда ты Александра Невского называешь коллаборантом, ты его вроде как уже фашистом назвал. А фашист в данной концепции это примерно термин, имеющий столь же глубокую смысловую нагрузку, как термин сатана в концепции средневекового католика. То есть более страшного оскорбления нет. Вот, собственно, еще. Ну, а самый простой ответ на этот вопрос, он тебе прекрасно известен, что существуют центры, э? существует управление по защите конституционного строя, дела из материала заказчика шить надо. Шьют? Григория, я не совсем согласен с твоим вопросом по одной простой причине. Александр Невский, который действительно достаточно не так давно стал святым, с точки зрения религии, стал советским святым. Потому что фильм, великий фильм, действительно. Кстати, классное выражение. Сто... Советский святой – это круто. С, с точки этом, зрения -то кинематографии – великий фильм. С точки зрения истории – ничтожный фильм Сергея Зеленштейна. Как и другие его исторические фильмы, которые очень популяризировались, в отличие от фильмов, которые клались на полку или смывались а, вообще. Это советская историография и это советское создание фетишей. Великая картина советского художника-академика живописи. Э, орден Александра Невского, который э, э, один из самых высших орденов Второй мировой войны, появляющийся во время Второй мировой войны. Поэтому это абсолютно уже не часть русской историографии или религиозной историографии, а это именно часть советской историографии и советской веры. Понятно. Это наследие Советского Союза. Я вижу, я вижу, что да, Юрий Пивоваров хочет что-то добавить. Пожалуйста. Я по что это такой новый святой, да? Ну, относительно. Да? относительно. Нет, он, он в отличие от Ушакова не, не такой новый, но относительно новый, я сказал, что это не, не очень древний все-таки это, это не так. Он был причислен к книге святых очень давно, во времена митрополита Махария, это середина 16 века, юность и детство Иоанна Грозного будущего. Это было давно. К тому же Александр Невский был покровителем города Петербург, Александра Невская Лавра. Орден святого благоверного князя Александра Невского существовал в Российской империи, был тоже один из самых таких вот влиятельных орденов, знатных. А вот такой советский святой, Дмитрий Донской, около 1980 года, когда праздновалась годовщина Куликовской битвы, он был причислен... Клику святых. По просьбе сотрудников ЦК и ЦК церковь включила его кличку святых. Вот. Что касается Александра Невского, то это такой традиционный русский образ. Другое дело, что сейчас им пользуются как такой универсальным средством, но, но так было всегда и при Петре Великом, и в XIX веке, и в начале XX века Александр Невский всегда был, так сказать, на переднем краю русской истории. При том, что я согласен с вашей, естественно, оценкой. Фильма, и то, что мы знаем Александра Невского через этот фильм. Настоящий специалист по последними механике, профессор Данилевский, говорит, что мы мало что о нем знаем. Что эта фигура скорее такая ну, символическая, пропагандистская, чем фигура реальная. Юрий Сергеевич, а вот такой к вам вопрос. Вы слышали да. концепцию Дмитрия Савина, цельную такую концепцию, которая сводит вот эти процессы. Борьбы с историей, в общем-то, с трендом ресоветизации. А как вы на это смотрите? Это именно ресоветизация или, может быть, что-то еще? Ну, Я не знаю, ресоветизации или нет, но, во всяком случае, это борьба со свободой, борьба с правом, с Конституцией. Поскольку теперь нет Конституции, основы, легитимности, а слово легитимность – это историческая правда, какая вот священная русская история, и, и все это в Конституции закреплено. То есть Конституцию подевают, но и используют. Да? Что касается концепции Дмитрия Савина, ну, наверное, надо почитать сначала. Из того, что было сказано, ну, я не вижу никакой концепции, не, значит, я не хочу вас обидеть, может она есть, она самая замечательная из всех концепций которые существуют, но надо почитать. Я не знаю, что это будет. Ну, я-то знаю, да. Я давно общался. Да, с... я, я не знаю, что... Наверное, это интересно. И потому что господин Савин говорил, что это все очень интересно. Но, но надо почитать. Как... Я не буду. Спасибо. Я вижу, что вот Иван Преображенский а, с течением времени все более мрачнил, пока слушал своих ближайших а, соседей значит, по а, сцене. Мне кажется, что ты не совсем согласен вот с теми оценками, а, в особенности в сфере советизации, ресоветизации, которые ты слышал. Ну, я бы, я бы согласился, в принципе, на самом деле, в основном, но я бы немножко по-другому интерпретировал. И, это по-моему, это принципиально важно для, в принципе, возможности каким-то образом взаимодействовать с большей частью населения современной России и повлиять на его поведение так или иначе, потому что все разговоры о том, что... Мы не должны признавать вот этого исторического мифа, который уже с моей точки зрения, по крайней мере личной, превратился и в гражданскую религию. А это разговоры о том, что мы вступаем в прямой конфликт с большей частью населения России и с его представлением не просто о реальности, а с его эсхатологическим представлением о том, откуда есть этот мир пошел и на чем он держится. Потому что действительно миф о 9 мая, я совершенно согласен, стал еще до того, как появилась гражданская религия, единственной основой идентичности для большей части населения современной России. Это единственная точка сбора, сборки для этого государства, единственная точка легитимности для этой власти, безусловно. Но отрицать а, и пытаться убеждать их, что их убеждения, религиозные убеждения, к сожалению, уже ошибочные, а вот так вот прямо в лоб, это абсолютно бессмысленное дело. Действительно, просвещение – это единственный способ взаимодействия с религией. Мы это <свеч>, видели по просветителям совершенно других эпох, для того, чтобы люди потихоньку выходили из своих заблуждений. Нет, никакого другого способа борьбы с инквизицией, Ты, кроме Жордана просвещения, а я тоже работу? нет. Ну, или более вариа в или более в удачный а варианты… Кому-то везет больше, кому-то меньше. Кто-то Вольтера, а кто-то Джордана Бруно. Вот. Но вопрос просто в том, что отрицать очевидное бессмысленно. И надо четко разделять. Есть исторический подход, которым должны заниматься историки. Сохранение истории как науки, которая изучает то, что было. Отдельно. Деконструкция мифа именно политического мифа это отдельная история и взаимодействие с гражданской религией это тоже отдельная история они все должны происходить разными методами потому что когда мы с методами истории приходим к людям с религиозными убеждениями мы получаем уголовное дело еще одно чудесное за отрицание 8 марта и да. 23 февраля да. да недавно было заведено а григорий амнуэль хотел высказаться я хотел добавить э, одну вещь. Когда мы говорим э, о том, что современная власть в России э, пытается построить что-то типа СССР, мы не совсем правы. СССР, безусловно, было идеологическим государством. Это не мы, это Дмитрий Савин. Да, ну, я, вот он сидит. Колик, да, но это не только мнение одного Дмитрия Савина, это, в общем, достаточно популярное мнение существующее. Нет, сегодняшнему сегодняшний российскому руководству коммунистический режим также противен, как любой другой. Но объедин... И коммунистическая идеология равенства категорически ими неприемлема. именно намного ближе другая идеология – неравенство. Поэтому ни слова «социалистический» к ним не применимо ни в коей мере. И в этом Игорь Чубайс прав. Вот социализм к Швеции или к Франции применим, а к ним нет. Их название сегодня, то, что они строят, это великая российская может быть советское, но не в смысле слова советы, а в смысле советскость как агрессивность. И образность, и, и, образность. Да, и образность. Империя. Ничего другого. Вот название сегодняшней страны. РСВИ, с моей точки зрения. Потому что, поверьте, Путин коммунистов не любит ровно так же, как и нацистов. И именно поэтому говорит о том, что запрещает обсуждать пакт молотого риббентропа Дмитрий Савин явно хочет что-то ответить, поэтому если можно недолго ладно да небольшая реплика просто понимаете господа когда мы вот говорим что СССР был идеологическим государством коммунистическим и так далее то во первых начнем с того что социализм так как он был описан Лениным в Государстве революции он благополучно перестал существовать с введением МНЭПа и больше никогда не возвращался все остальное сам Ленин назвал государственным капитализмом а, так же как Компартия не была партией рабочих и тогда ЕТП то есть идеологичность советского государства она весьма условна здесь преемственность мы видим в другом. Дело в том, что компартия сформировалась как правящая корпорация, иерархически выстроена. и вот эта вот корпорация, действительно освободившись от бремени вот этих идеологических уз в 1991 году, продолжила существование. И в этом смысле, я позволю себе тоже такую параллель провести, если уж мы ищем не советские, так сказать, сходства вот этого режима, то больше всего это похоже будет на британскую остынскую компанию. Частная фирма, работающая в интересах своих акционеров, только лишь и при этом обладающая всеми атрибутами государства. Вот во что превратился коммунистический режим в своей эволюции. Но речь идет не про советы рабочих христиан, когда мы говорим о легитимности, а именно о советской идентичности. Вот укреплению этой советской идентичности культурной, мировоззренческой, ментальной, апелляции к ней. Вот на этом, собственно говоря, строится вся идеологическая политика режима. Хотя, в отличие от КНР, да, у них большая проблема, что у них нет какого-то знамени, и они постоянно вот этот вакуум вынуждены заполнять симулякрами, от их первый же есть вот куль 9 мая. Да. Друзья, прошу прощения, мы сейчас уже скоро будем заканчивать, но а, в, конце, а, в конце, в конце, в интервью, в интервью, в конце нашей панели я хочу задать Юрию Пивоварову вопрос конкретный. Мы все услышали, что вы подверглись преследованию в России. И могли бы вы на своем примере рассказать об этом частном случае борьбы с историей и историками, если можно вкратце? Мне бы не хотелось сейчас разговаривать, потому что это совершенно в другую степь, это другая копия. Ну, подвергся, ну, хорошо, так, Понял, спасибо. Ну что ж, заканчиваем. Спасибо большое всем присутствующим, спасибо большое нашим спикерам, а я думаю, что мы дальше в эфирах телеканала Форума Свободной России продолжим эти дискуссии.